Не растут плечи, качайте их трисетами. Если вы все перепробовали, но обзавестись шаровидными дельтами так и не вышло, значит пришло время менять собой подход к их прокачке. Наука говорит, а тренера суперзвезд, тот же Джордж Фарах, тренер Кая Грина и Брэнча Уоррена, подтверждает, что двуглавую бицепс лучше качать суперсетами, четырехглавую квадрицепс гигантскими сериями из четырех упражнений подряд – а вот трехглавую, трицепс и дельты трисетами. Другими словами, проработка каждого из пучков дельтовидных мышц менее эффективна в плане набора массы, чем их совместная прокачка, когда передние, средние и задние дельты труются в единой связке. Повышается их силовой потенциал, ускоряется восстановление и, главное, усиливает кровенаполнение. А с ним и синтез такого важного для набора массы гормона, как самотропин. Что нужно помнить при составлении трисета на плечи? Качать плечи сетами это реально круто, но при создании каждого такого мини-комплекса стоит учитывать один важный момент – на какой именно пучок дельтовидной мышцы он направлен. Ясное дело, что выполняя три упражнения подряд без отдыха, эффективность каждого последующего будет снижаться примерно на 20-25%, то есть если отстает в развитии задний пучок, и нужно увеличивать именно его. Качать заднюю дельту, последний будет глупо. Наоборот, с упражнением для нее и нужно выполнять всю тройку упражнений. Как составить трисет на плечах грамотно? Принцип приоритета в составлении для плеч работает как нельзя лучше. Поэтому первое упражнение должно быть направлено на наиболее важный пучок мышц плеч. Быть наиболее тяжелым базом и по возможности выполнять стоя. Поскольку так можно осилить большой рабочий вес. Второе. Может быть... Чуть полегче также выполняться со свободным весом, но уже сидя. А третье быть изолированным и делаться в тренажере. Но это еще не все. Число повторений должно увеличиваться с каждым последующим движением. Например, вот так в первом упражнении 8 повторений, во втором 12 и в третьем заключительном 20. Зачем так париться? спросите вы. Объясняю. Такое изменение диапазона повторов в одном комплексе позволит прокачать сразу оба вида мышечных волокон. Вспоминаем метод двадцаток и повысить тем самым шансы на рост мышц. Трисет для средней дельты может быть вот таким. Первое. Разведение с гантелями стоя. 8 повторений. Второе. Подъем гантели перед собой сидя, 12 повторений. И третье. Обратное разведение в бабочке. 20 повторений. Трисет для передней дельты. Первое. Подъем одной гантели перед собой стоя 8 повторений. Второе. Жим гантелей сидя 12 повторений. Третье. Скрещивание рук в кроссовере 20 повторений. Трисет заднего пучка делаем вот таким образом. Первое. Тяга штанги в наклоне к груди 8 повторений. Второе. Разведение гантелей сидя 12 повторений. Третье. Махи в кроссовере двумя руками перед собой 20 повторений. И в заключении я вам скажу. Вариантов составления трисетов для плеч может быть великое множество, но грамотное. Их компоновка и соблюдение правил выполнения помогут стать обладателем широких плеч намного быстрее, даже в условиях тренировки плеч в домашних условиях. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!